Другой мир. Он существует рядом с нами и влияет на все, что происходит вокруг. Иногда его можно почувствовать и даже увидеть. Но заглянуть за эту грань и вернуться обратно могут лишь избранные. Смотрите сегодня в программе «Как найти себя». Хотелось э, знать, на чем мне лучше сосредоточиться. Что мешает душевному спокойствию? Мы приходим сюда, чтобы пройти определенные уроки и опыт. Когда исполнятся мечты? У вас сейчас переломный момент. Меня зовут Маршанцев Юрий, мне 38 лет. По профессии я юрист, работаю управляющий в ресторане. Проблема заключается в том, что у каждого человека происходит переоценка ценностей после определенного возраста. В том числе и у меня, мне интересно э, мой дальнейший жизненный профессиональный путь. Юрий сменил множество профессий, но так и не смог найти свое призвание. Я работал всегда с интересом, но со временем э, у меня просто менялись э, мои интересы, и, соответственно, я начинал искать какой-то новый путь для себя, новое развитие. А я Просто не боюсь менять свою жизнь. Не то, что я ничего не могу с собой сделать. Я как раз таки и живу так, что я постоянно меняю свою жизнь. Даже делая неправильный выбор, ты получаешь опыт. А опыт – это всегда хорошо. Главная цель Юрия – самореализация. Но человека, который бы в этом его поддерживал, рядом с ним нет. На данный момент я в разводе более 10 лет уже. Детей у меня на данный момент нет, я не планирую ребенка. Пока что такой цели у меня в принципе в жизни нет, и возможно она не появится. Я к этому готов, и меня это никак не смущает. У меня есть определенное количество моих близких друзей, их не может быть много, но они, они мне очень близки, это отчасти моя семья. И Дружбу с ними я очень ценю. Юрий обратился к нам в программу для того, чтобы наши эксперты помогли ему обрести цель в жизни. Я хотел бы пообщаться с астрологом и узнать как лучше мне себя гармонизировать с самим собой, чтобы э, не прыгать с места на место, чтобы наконец-таки определиться в жизни, э, выбрать ту точку опоры в плане бизнеса, в плане работы, которая бы продолжительное время меня бы радовала и не, не заставляла метаться. Сегодня наша ведущая солистка группы ⁇ Рефлекс ⁇ Ирина Нельсон. Именно она будет помогать Юрию и поддерживать его. Юрий, добрый день. Привет. Ну что, я думаю, сегодня мы с тобой сходим в магический центр. Отлично. И я думаю, что твоя проблема легко решится там. Я уверена в этом. Все будет хорошо, не переживай. Понял. Спасибо. Ирина впервые принимает участие в нашей программе. И для нее это не просто новый жизненный опыт. В стиле на Руси всегда прозорливость святых. А прозорливость – это не что иное, как ясновидение. Это способность видеть ясно. Или ведуник Кто такие ведуньи, которые ведают, знают. Поэтому это уже старые традиционные русские методы таким образом выяснять суть происходящего. А как я оказалась в этой программе? Я работаю с большим количеством людей, как певица. Своего рода тоже психолог. Я воздействую своим, своими песнями на людей. знаю как найти тонкие струнки души, за которые можно подергать. Поэтому в чем-то здесь мы солидарны. Несмотря на то, что у Юрия нет серьезных проблем, его история заинтересовала Ирину. Как раз совсем недавно я интересовалась этой темой, потому что в моей тоже жизни были такие ситуации, когда я была на распутье. И, как правило, это касается людей, которые, в общем-то... Многое могут, многие сферы им подвластны. И поэтому человек не может долго определиться, что же он хочет. К чему у него больше всего лежит душа. Люди, обладающие экстрасенсорными способностями, астрологи, которые обладают знаниями законов Вселенной, по которым мы живем. И, естественно, эти люди смогут помочь однозначно. Наш первый эксперт, который будет работать с Юрием, астролог Вера Хубелашвили. Юра, ну давайте знакомиться будем с Верой. Сейчас она нам все расскажет, кто вы. Очень приятно, вы. Юрий. Взаимно, Юрий. Очень приятно. Потому что день рождения – это та отправная точка, которая угу. дала полностью характеристики все ваши для жизни, и вам их необходимо знать, чтобы знать, от чего оттолкнуться. По традиции мы предоставляем астрологам дату рождения наших героев, чтобы они заранее смогли составить натальную карту. Самое главное, наверное, с чего стоит начать знакомство с астрологией, это понимание своей задачи, своей миссии, своего предназначения. Потому что когда человек приходит в эту жизнь, у него есть уже какая-то определенная задача. Если он ее не знает или даже не догадывается о ней, он как слепой котенок. Но жизнь будет все равно создавать те обстоятельства и условия, через которые он будет идти к той самой главной, первичной и, наверное, так скажем, сакральной его задаче. Астролог может увидеть очень многое в карте и, соответственно, на основании этих данных предсказать и помочь человеку. Если говорить про вас, Юр, да, уже будем говорить предметно. Mm -hmm. Наверняка есть какой-то вопрос, который вас беспокоит. У меня вопрос непосредственно связан с тем, что на протяжении своей жизни я периодически менял кардинальным образом свою занятость, и каждый раз это были диаметрально разные профессии. Mm -hmm. На сегодняшний день мне бы хотелось знать, на чем мне лучше сосредоточиться. И если говорить о бизнесе, мне бы хотелось открыть со временем свою пекарню. Хотелось бы узнать у вас, ваше мнение, когда это лучше сделать. Натальная карта как астрологическая печать, на которой зафиксированы все важные аспекты жизни человека. Я проанализировала вашу натальную карту, и в своей работе я использую такой синтезированный метод. Там не только астрология в чистом виде, я добавляю информацию по формуле души. Это то, что у вас внутри именно ваша сакральная информация, которая вас будет по жизни все время к себе манить, и звать и будоражить. В вашем случае в центр формулы души попадает две планеты которые находятся в связке. Это говорит о том, что именно данная связка, что вы человек с очень огромным потенциалом, очень огромным потенциалом и с очень огромной энергетикой внутри самого себя. Эта же энергетика вас может самого изнутри распирать. Я бы даже сказала, что люди с таким показателем, они заряжаются в толпе. Им необходимо большое количество людей, которые будут ну, аккумулировать эту энергию в него же самого. Юра и сам чувствует, что в общении с людьми лучше раскрывается его потенциал. Хорошо схожусь с людьми. В силу моих предыдущих профессий я всегда должен был общаться с людьми. Мне это всегда доставало удовольствие, интерес. Я отчасти, может быть, тоже неплохой психолог, поскольку я не конфликтен и хорошо нахожу общий язык с абсолютно разными людьми. Но сфер, где требуется активная коммуникация, много и не так легко выбрать определенную. Видимо, с этим и связано ваше постоянное стремление uh -huh. к чему-то, бесконечный поиск себя. Кроме того, такой потенциал, он дается тоже не случайно. Есть вещи, которые даются со знаком «плюс», и если мы их используем uh -huh. грамотно и качественно, значит, жизнь нам помогает. Есть тот же потенциал, который мы не используем или используем его со знаком «минус», значит, у нас что-то отнимают. Есть указания на то, что примерно м -м, отматывая время назад, uh -huh. 8-9, максимум 10 лет, произошел какой-то очень серьезный жизненный перелом какая-то жизненная ситуация, которая внесла определенную трансформацию в вашу жизнь. Это была такая ну, трагедия, катастрофа или что-то, что могло случиться. Мы не будем говорить в камеру, если что-то происходило, вы просто можете мне это либо подтвердить, да. либо этого не было. Как раз вам был первый импульс для того, угу. чтобы вы очень серьезно задумались о каких-то важных вещах в вашей жизни. Десять лет назад Юрий расстался со своей женой и решил кардинально поменять свою жизнь. Анализ на сегодня говорит, что прошлый год по астрологическим параметрам не давал вам, в принципе, возможности добиться чего бы то ни было. Ваши любые начинания, ваши устремления, ваши возможности, вы постоянно утыкались в закрытую дверь. Наступивший уже семнадцатый год для вас э, тоже, к сожалению, не могу констатировать как радостный, потому что э, жребий богатства так называемый, да, астрологический, который говорит о наших возможностях, именно финансового потока, он находится в соединении с очень, ну, я бы сказала, зловредной звездой. Она сейчас тормозит любые потоки в вашу жизнь. Но чтобы не говорили звезды, любое время нашей жизни благоприятно, если правильно определить, для чего именно. Звезды указывают на то, что нужно заняться другими вещами. Какими? Здесь таки как раз натальная карта подсказывает. И мы приходим сюда, чтобы пройти определенные уроки и опыт. И если человек эти уроки проходит некачественно не проходит их вообще, то он постоянно ходит как по колесу сансары. Да. Будут повторяться Или сюжеты, говорят, на наступает на те на же грабли. Да, увы, увы, и отсюда наш лоб разбитый без конца. Да. Через 10 минут Вера составила карту для Юрия, чтобы определить лучшее время для начала бизнеса. Я услышала слово «харарный». Mm -hmm. Что это такое? Если честно говоря, не слышала. Расскажу. «Харар» mm -hmm. переводится как «время». Это гороскоп времени рождения самого вопроса. Ваш вопрос, Юр, да? он угу. касался важности, возможностей, полезности этого проекта и насколько он будет успешен. Что мне говорит хоррорная карта? Даже если а, в какой-то период проект а, стартует, и у Юры даже может сложиться ощущение, такое, скажем, экзальтированное, что «ох, как все здорово», «ох, как у меня все получилось», «ох, ох, ох», но в определенный момент все вернется на свои места. Информация говорит о том, что со временем придет разочарование, и более того, потребуется больше денег, чем вы ожидаете угу. на инвестирование. Спасибо. Так осталось Юру спросить. Юру, вы будете все-таки начинать проект? Пожалуй, ваши слова заставили меня сейчас задуматься, а нужно ли. Часто мы мечтаем, не представляя в полной мере всех последствий, поэтому вовремя задуматься и осознать свои желания очень важно. Вам очень важно быть внутренне собранным. У вас очень большая задача — уметь правильно распределять свои ресурсы. Uh -huh. Для вас очень важно понимать, что вы пришли в этот мир не командовать им, не управлять массами, да, не ломать какие-то строи, uh -huh. стереотипы. Вам очень важно понимать, что вы должны идти по пути сотрудничества с другими людьми и быть в определенном служении этим людям. Вот если вы найдете эту золотую середину, как вы можете это помочь, как вы способны uh -huh. передать эту силу, эту мощь этим людям, вы получите невероятное удовлетворение для самого себя. Спасибо, Вера, спасибо огромное. Спасибо. Я думаю, что это просто реальная, практическая помощь человеку. Так что, Юрий, благодарите этот день. Он в вашей судьбе, я считаю, переломный. Смотрите далее. Что мешает самореализации? Если я вам задам вопрос, а что вы реально хотите, вы не сможете на него ответить. Как выбрать верный жизненный путь? У вас будет абсолютно новое какое-то занятие, но оно будет не прям завтра. Обрести счастье возможно. Вся вот эта турбулентность жизненная, она из-за того, что мы плохо знаем себя. Астролог Вера Хубилашвили выявила сферы, в которых Юрию нужно развиваться. Но когда он достигнет успеха, Роман Фад узнает ответ. Юрий, пожалуйста, познакомьтесь. Потомственный колдун Роман Фад. Какие вопросы, Юрий, вас интересуют? А, мой основной вопрос это, – это стоит мне заниматься дальше э, поиском себя или мне стоит остановиться на чем-то одном я говорю сейчас именно о работе и э, в частности меня интересовал бизнес э, пекарня угу. нужно ли мне это э, стоит ли мне заниматься этим начинанием ну вот первое ощущение которые у меня идут раз 10 вы за свою жизнь вались э, кардинально поменять вид деятельности и, ну, не знаю, то есть вот это насыщение, оно происходит где-то, наверное, за три месяца. Проходит три месяца, вам неинтересно становится то дело, которым вы занимаетесь, вы начинаете сначала. И вот на данный момент, если я вам задам вопрос, а что вы реально хотите, вы не сможете на него ответить. Юрию кажется, что он знает, чего хочет. Но никаких четких планов и целей у него нет. Я вижу, что в прошлом была семья, а сейчас вы находитесь один. И вы сами угу. запутались в своей жизни, и вы действительно не можете ответить на вопрос, что вам нужно. У меня такое ощущение, что у вас достаточно сложные отношения с собственными родственниками. То есть, возможно, даже присутствуют какие-то обиды. обида на женщину. Я могу предположить, что это там мать отца. Я не знаю почему. То есть, рядом не вижу. У вас родители в разводе? А, отца уже нет. И они не были в браке, не жили. С вашей мамой у вас нет понимания. И по моим ощущениям, что общаетесь очень редко. Юра не вмешивается в личную жизнь мамы, она не вмешивается в его жизнь, и всех все устраивает. На данный момент из родителей у меня только мама в живых, а проживает она в Автогонроге. Я отдельно от мамы жил лет, наверное, с 13. У нас хорошие отношения, но при этом нет необходимости каждый день созваниваться или как-то общаться часто. Юра хочет быть успешным человеком, но что он готов для этого сделать? Вы знаете, самое интересное то, что вы сами себя до конца вот в этом бизнесе не видите. Угу. То есть теоретическая сторона, она, опять же, какое-то вот представление имеет, но это, наверное, в большей степени... Попытка вот эту вашу внутреннюю пустоту так или иначе закрыть. Честно говоря, интересный ответ. Я задумался, а какой ваш совет то есть для меня, на что мне стоило бы обратить больше внимания, к чему, в чем развиваться. Кто по знаку сдека? Весы. А вот чем вы можете заниматься, Юрий, не замечая uh -huh. времени? Не замечая времени? Ага, общаться с друзьями. <с И еще я не замечаю времени, если э, что-то делаю руками. Например, у меня есть хобби, я иногда э, пишу картины маслом. Так Или вот. расписываю э, текстиль. Ну вот насколько я знаю, когда человек погружается во что-то и не замечает времени угу. – это его истинные желания. Поэтому прислушайтесь к ним. Часто мы сами не замечаем, как отталкиваем свое предназначение, потому что оно не соответствует общепринятым понятиям об успехе. У вас будет абсолютно новое какое-то занятие, но оно будет не прям завтра. Пройдет около двух лет. И вы уже поймете, вот, в каком направлении вам двигаться. С полных лет вам сколько? 38. У вас сейчас переломные моменты, изменения в вашей жизни начнутся после 40. Сейчас, если даже начинать какие-то новые бизнес-проекты, то есть вот должного эффекта, может ждать бессмысленно. А чему тогда посвятить должен весь этот период Юрий. Да. Исследов... Исследование внутреннего мира, души, да. получение информации. Вот когда такой звучит приговор, можно так сказать, что до 40 лет вам ничем не стоит заниматься. Есть... Ну, а человек не может ничем не заниматься. Нет, но опять же, то есть я не говорю о том, что, как, знаете, как в старой русской сказке нужно лежать на печи и вообще ничего не да, делать. То есть да, да, конечно. Это Занятие человек должен что-то делать, да, но вот расчет на то, что будет какая-то удача, которая будет сопутствовать его делам, то есть сейчас не совсем то время. Для каждого дела есть свое подходящее время. Но главный показатель – это внутренняя готовность что-то изменить. Роман, я попробую резюмировать. То есть, как правило, мы почему разочаровываемся, когда мы обманываемся в наших ожиданиях. Мне просто от тех видов, от, той, от того вида деятельности, что я планирую, там, например, до 40 ближайшие два года, не, скажем так, не, не ожидать чего-то сверхуспешного. Не чего-то сверхуспешного. Правильно? Ну и опять же, я вас жизни не хочу учить, но до тех пор, пока у вас в вашем подсознании будет ощущение того, что у вас не поняли вас в какой-то момент предали, там, использовали, подставили и так далее и так далее. То есть вот эта позиция жертвенности mm -hmm. извините меня за откровенность да? раз за разом вы будете получать в жизни ситуации, при которых опять же у вас вселенная будет в очередной раз ударять по голове, чтобы вы сделали какие-то выводы. Роман практически повторил то, что сказала Вера. Если мы идем не по своей дороге, Вселенная обязательно даст это понять. Иногда достаточно жестким способом. Может быть, как-то направить, помочь, подстелить соломки, в конце концов, чтобы этот неблагоприятный период все-таки прошел наиболее мягко? Ну, в таком случае, я думаю, что наиболее... Действенным сейчас будет а, именно амулет на осуществление задуманного. По поводу того, что он готов. К... На амулет сверху. Но нужно этот амулет в дальнейшем будет сложить в кошелек, в отдельный кармашек. Угу и он поможет привлечь в вашу жизнь именно финансовые потоки. Угу. Я могу забрать его? Да, забирайте. Это вам. Спасибо. Теперь с помощью амулета Юре будет проще пережить те самые два года исканий. Вся вот эта турбулентность жизненная, она из-за того, что мы плохо знаем себя. Ну, пожалуй, вот Роман нам подсказал этот вопрос. Спасибо. Задавать этот вопрос «Кто я?» Собственно говоря, человек, который правильно движется по пути, должен всегда мучиться этим вопросом «Кто я?». Подводя итог, я могу сказать, что вот какой то проблемы извне я не могу обнаружить. То есть не, не, нет такого, что кто-то вот взял, то, что он называют, вас сглазил, испортил, и вся жизнь пошла под откос. Если бы было какое-то магическое воздействие, я бы, безусловно, его снял. Но большинство Ваших жизненных проблем созданы вами. И никто кроме вас эти проблемы не решит. Спасибо. Согласен. Роман сегодня был довольно краток и строг по отношению к нашему герою. Почему? Человека пусто на душе, то есть он в какой-то мере уже разочаровался в жизни. И здесь любые какие-то магические действия, они не будут иметь должного результата, потому что вся работа будет строиться по принципу «иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Вот. И я не люблю работать по такому принципу. А каких-то ярко выраженных желаний и понимания того, в каком направлении двигаться, в голове Юрия я не вижу. Ирина осталась довольна своей первой программой, где она была в качестве ведущей. Сегодняшняя программа, действительно, я здесь и получила э, достаточно много информации полезной и э, совершенно... Не жалею, что я участвую в этой программе и готова еще с удовольствием продолжать участвовать. И встречи с такими интересными, неординарными людьми, вот с которыми мы сегодня познакомились Роман, Вера, естественно, это очень интересно. Сегодня для Юрия, я думаю, такой судьбоносный день, когда его предостерегли от ошибок, откорректировали его судьбу. И я принимала в этом, ну, косвенное, конечно, значение, но все-таки принимала, была свидетелем. Поэтому, друзья, если вы до сих пор мучаетесь вопросом, кто вы, не смогли разобраться в себе, существуют специалисты, грамотные, специалисты, профессионалы, которые помог... помогут вам разобраться в вашем внутреннем «я», помогут скорректировать вашу жизнь. Все контакты находятся на сайте канала «Мир». Заходите, узнавайтесь, связывайтесь, и вы получите ответы на все ваши вопросы. Юрий никогда не обращался до этого к экстрасенсам. Сегодняшние встречи заставили его многое переосмыслить. Я немного нервничал, поскольку когда мне позвонили из редакции и сообщили о том, что ведущей будет Ирина Нельсон, для меня это было приятным сюрпризом. Хочу выразить благодарность ей за то, что она была сегодня таким проводником для меня. Вся та информация, которая мною сегодня получена от Веры, от Романа, она немножко меня, конечно, расстроила, но с другой стороны, предупрежден, значит уже вооружен. Еще ничего, по сути, не произошло, и я вовремя получил нужную мне информацию. Это не повод для расстройства, это наоборот спасибо и благодарность. Через две недели мы связались с Юрием и узнали, работает ли амулет, который дал ему Роман. Добрый день, у меня все хорошо, я нашел новую интересную работу, мне все нравится. Спасибо.